Говорят, типа братан, снимай видео, алгоритмы ТикТока пока работают, стреляют, видюшки набирают по миллиону, по 500 тысяч просмотров. Как можно бесплатно набрать подписчиков в Телеграм? Смотри, какое превосходное. к соседу, пускай он подпишется на твой канал. Привет, дорогой друг. Сегодня будет видео о том, как можно бесплатно в Телеграм набрать подписчиков. Казалось бы, в 2020 году это уже практически нереально. Но появилась такая платформа, как TikTok, с помощью которой мы и будем, собственно, привлекать трафик. Многие на этом моменте уже, наверное, захотят выключить это видео, так как много всяких советчиков развелось. Многие сейчас снимают видео о продвижении в TikTok, говорят типа, братан, снимай видео, алгоритмы TikTok пока работают, и, соответственно, там, снимай всякую билиберду потом просто интегрируй кнопочку на свой YouTube там или телеграм-канал, и, соответственно, будут те подписчики. Да, алгоритмы TikTok сейчас прям офигенно работают но что снимать как снимать это играет тоже большую роль ну и я тоже куда же без меня стал снимать видео в тик ток изучать эти самые алгоритмы пока что просто как для теста выкладываю туда Отдаленная тема заработка видео некоторые стреляют, некоторые нет. Но самое интересное в том, что я когда в этом всем копался, мне посоветовали вступить в чат взаимопомощи по TikTok. Якобы, чтобы твое видео стрельнуло, ему нужен какой-то определенный толчок. И в первые часы. В первые минуты оно должно набрать какое-то определенное количество лайков, просмотров и репостов. И вот в таком TikTok чате я познакомился с интересным человеком. Ну как познакомился? Я то есть, сначала увидел, что он лайкнул, репостнул мой видос. Один раз, второй раз. Потом зашел на его аккаунт, смотрю у него аккаунт с фильмами. Uh -huh, думаю, интересно, посмотрю. И вроде бы как стреляют видюшки, набирают по миллиону, по 500 тысяч просмотров. И все это вот буквально за две недели. Я зашел на его аккаунт, смотрю, у него там ссылочка. Ссылочка ведет на Инстаграм. Перехожу на Инстаграм, у него там тоже какое-то определенное количество подписчиков. А уже с Инстаграма он ведет людей на свой Телеграм-аккаунт. Соответственно, получается такая воронка, которая берет свое начало в ТикТоке и заканчивается в Телеге бесплатными подписчиками, что в Телеграме очень ценно. И потом, соответственно, в Телеграме это все дело монетизируется посредством там, продажи рекламы или там, еще каким-то другим способами неважно и вот я предложил собственно этому чуваку записать ролик на мой канал как это все работает чтобы он мог рассказать все подробности как можно бесплатно в кратчайшие сроки набрать подписчиков телеграм канал у него за две недели тик тока пришло 4000 чтобы вы понимали в среднем в такой тематике как у него подписчик стоит около 5 рублей меня это очень заинтересовало я наверное проведу эксперимент и интегрирую эту штуку в какую-то свою нишу, в свою тему. Я думаю, это должно зайти. Ну и как следствие этого всего мы созвонились с Игорем. Разговор получился очень такой прикольный, где раскрыта вся суть его схемы. Так что очень советую вам его посмотреть, потому что Игорь в своей нише это уже такой большой дядя. У него есть много таких больших пабликов ВКонтакте. На одном из них, по-моему, 2,7 миллионов подписчиков. Так что прислушивайтесь, изучайте и внедряйте. Так, что еще? А, про бородку. Всем в прошлом видео очень понравилась моя бородка, что многие захотели ее сбрить или выщипать. Так вот, давайте накидаем 100 лайков до следующего видоса. И ее не будет или оставлю. Смотрите, какая превосходная. Итак, приветствую. Для начала, как я к тебе могу обращаться? Привет, Игорь, меня зовут. Меня зовут. Игорь, смотри, чтобы все понимали, то есть я с тобой познакомился в одном чате по ТикТоку, и мне приглянулся твой канал, потому что там я заметил такую некую воронку, да, прикольную, которая берет свое начало в ТикТоке, где в профиле, в профиле стоит твоя ссылка на Инстаграм. А профиль Инстаграма нас ведет на Телеграм, и уже там люди могут посмотреть какой-то фильм в хорошем качестве. Вот, я посмотрел все эти профили твои, у меня появился такой вопрос, как происходит монетизация подписчиков и в каком именно месте? Покупают рекламы, получается, другие Телеграм-каналы, которые, ну, в основном это схожие тематики, то есть примерно 70% это именно точно такой же тематики, Всем каналам нужен рост, и для того, чтобы этот рост постоянно шел, нужно покупать друг у друга рекламу. И, соответственно, проще всего купить по той же тематике. Ну, люди, которые любят да, фильмы, они, соответственно, с удовольствием переходят в такие же другие паблики. И, соответственно, каждый день продается реклама таким же каналам. Это 70%. Есть еще другие 30%, это каналы, которые про халяву, скидки. Но ну, они уже там зарабатывают на партнерках, адмитаде в основном. Но они тоже также берут рекламу и выгодно получается за подписчика. Вот это твой телеграм-канал, сколько там, 13, по-моему, тысяч подписчиков уже с фильмами, это твой основной да, телеграм-канал, больше у тебя нету. Есть еще на 5000 подписчиков, тоже по фильмам, и на 700 человек. Вот я недавно создал скидки и халява получается, когда у меня есть свободное место для рекламы, я его буду рекламировать, соответственно, мне это будет бесплатно, соответственно, потом я уже буду через адметад ставить, собственно, товары. А пока что через Admitad нет трафика, да, то есть, ну, ты не привязал еще, не открыл там оферы? Пока просто реклама. Не, не будут они работать. Эти вот а они. почему? Вот это интересный вопрос. Дело в том, что вот ВКонтакте это работает. То есть партнерские программы и так далее, в Телеграме это не работает. Это, ну, в развлекательных каналах это не работает. И, ну, вот как-то так получилось. Нет, я имею в виду вот канал именно по скидкам, то есть... Там же можно партнерские ссылки вставлять с Admitada и, соответственно, с этого получать процент. То есть пока у тебя там такого нету, пока ты туда набираешь аудиторию? Да, у меня пока 700 человек, там пока нет смысла, получается. <связывая> а откуда в Telegram идет основной трафик и закупаешь ли ты платный траф? Изначально, но ну, я создал канал, это было два месяца назад, я изначально из ВКонтакте переводил из своих сообществ подписчиков, ну, тяжеловато идет, но идет как бы, подписчик и, соответственно, потом я уже начал покупать рекламу именно в Телеграме, в похожих каналах, у меня получался подписчик в 1 рубль. Mm. Я получаю, ну, У многих спрашивал, и все говорят, что там 2, 3 рубля, 5, 8 рублей за подписчика, да? как же у тебя получился за рубль. И я даже создал YouTube-канал заморочился, купил микрофон, зеленый этот фон повесил, все красиво сделал, рассказал, как э, по 80 копеек у меня получается подписчик, все здорово, в итоге 100 просмотров, ни одного комментария, три лайка, один дизлайк. Соответственно, как бы я забросил YouTube на этом, э, получается, но ну, я все конкретно показал, убил полдня на это видео и, соответственно, как бы никому это то ли не надо, то ли, ну, я не знаю, я проставил все хэштеги и, соответственно, ну, смотрел конкуренцию да, по запросу, да, как раскрутить Телеграм-канал в Ютубе, и там mm -hmm. такой бред, то есть там сотни тысяч просмотров, а там какой-то маленький парень рассказывает, там чуть ли не сходи к соседу, пускай он подпишется на твой канал. То есть, ну, полный бред. Я как бы рассказывал конкретную информацию и что-то не зашло. Может, я что-то неправильно сделал, не знаю, как-то так. Ну давай ссылочку мне скинешь, потом в личку я размещу в описании к этому видео, возможно людям будет тоже интересно, может будет какой-то первоначальный трафик, может быть видео и потом начнет расти вверх. Вот, насчет паблика ВКонтакте, у тебя есть еще паблик на 2,7 миллиона подписчиков, по какой причине оттуда пришлось уйти, почему там стало меньше получаться зарабатывать и как удалось набрать такую существенно большую аудиторию? 2,7 миллиона. Да, а, значит, ему 10 лет. 10 лет и 1 месяц. Соответственно, это было давно, когда я его создал. Ну, сначала я на нем вообще как бы никак не зарабатывал, потом там, не знаю, на интернет хватало. И а потом, собственно, я придумал, что я сделал название под поисковый запрос. И, соответственно, если кто-то назывался там «Кинобум», «Кинолайк», да, ну, там вот какие-то непонятными названиями, да, но в поиске никто их не искал. А у меня было четко там прописано то, что люди ну, в поиске обычно ищут. да, Собственно, так я и назвал свою группу. И, соответственно, пошел трафик. Получается, с поиска Яндекса, Гугла, самого контакта начали люди подписываться. Я стал в поиске на первое место, и все, собственно… Вот и пришли все подписчики. Примерно так это произошло. Потом, собственно, ВКонтакте начал, получается, давать блок ссылок. Это значит, что нельзя прямую рекламу делать с ссылками. И, соответственно, давали блоки ссылок сначала там за, ну, типа шокирующую рекламу, потом за, которая там вводит заблуждение, там, потом типа эротика. Причем, ну, эротика, там, не знаю. Девчонка в лифчике, да, там в трусике, ну вот как на пляже, да, они выглядят. И то есть, если такую поставить в рекламе, да, то за это можно получить блок ссылок. Сейчас по последним новостям блоки ссылок раздают даже за то, что если товар не соответствует цене. Вот, например, получается вот как были такие там на Алиэкспрессе заказывали, да, а потом продавали, ну дороже, да, этот товар через ВКонтакте. Сейчас, если так сделать, то будет тоже блок ссылок. И, соответственно, ВКонтакте он убил прямую рекламу вот этим вот делом, и, соответственно, осталась только рекламная сеть ВКонтакте либо маркет-платформа, а у них там, они накручивают 46%, это их комиссия, и получается, что рекламодателю это очень дорого выходит, и, соответственно, ну и охваты ВКонтакте начали падать, ну потому что больше конкуренции появилось и по самим пабликам, и, в принципе, все уходят там Инстаграм, Телеграм, Ютуб, куда угодно, ТикТок. А – С ТикТока идет много бесплатного трафика вот именно сейчас? – Ну вот в Телеграм подписалось э, за две недели 4000 подписчиков. – С ТикТока? – С ТикТока, только с ТикТока, да. Получается, дело в том, что э, это могло быть в десятки раз выше, если бы там можно было оставить ссылку. Которая вот прямая ссылка, которая, yeah. вот если хотите там посмотреть, вот вам ссылка там смотрите, и тогда было все намного проще. Но с Телеграмом все сложно, потому что, собственно, вот как объяснить в ТикТоке, как перейти в этот канал. Не, не у всех стоит Инстаграм, да, чтобы они через Инстаграм перешли в Телеграм. Не у всех стоит вообще в принципе Телеграм. И получается, что я пишу: вот заходите в Телеграм в приложение. Нажимайте кнопку чаты, на этом уже половина отсеивается, вот, потому что многие не могут найти кнопку чаты, то ли у них на английском стоит, ну, хотя, да, это четыре нижние основные кнопки, да, там, получается, контакты, звонки, чаты и настройки, четыре кнопки, собственно, надо, нужно нажать кнопку чаты и вверху в поиске ввести фильмы онлайн. И там высветится сначала три, которые по глобальному поиску канала по фильмам. Если нажать «показать больше», то появится уже чуть больше список. Я вот на четвертом месте с львом на аватарке. И это надо объяснить все в четырех строчках, потому что в TikTok ограниченное сообщение, которое можно отправить. А если его разделять на две части, то оно затеряется. И, соответственно, ну, очень сложно людям объяснить, как перейти. И многие не понимают, и я объясняю, и все равно не понимают. И вот из-за этого теряется ну, огромное количество людей, которое могло бы переходить. А как быть с тем, что. Ну, то есть, не банят ли и TikTok, и Instagram нарезки твоих фильмов? Как же там авторское право, как это все вообще работает? Почему ты можешь просто так взять вырезать момент с фильма и вставить его, и тебе за это ничего не прилетит? А, дело в том, что и, и что Инстаграм, что TikTok. А... Они, ну, когда загружаешь видео, буквально минута-две и будет написано, ваше mm -hmm. видео удалено в связи там, с правообладателями и так далее. Соответственно, это на каждое пятое, наверное, видео. Соответственно, остальные четыре mm -hmm. это работают. А ты не можешь объяснить, почему так происходит? Почему одни банят, другие нет? Ну, вот там есть определенные компании, которые, собственно, правообладатели авторских прав, и они на определенные фильмы, получается, на определенные моменты или трейлеры, они, получается, ну, вот, делают этот запрет. Но некоторым выгодно. Дело в том, что, ну, вот как я работаю, получается, в ВКонтакте, да, на эту тему, а мне пишут, соответственно, люди, которые, ну, по фильмам, да, чтобы я продвинул их трейлер. То есть, это вы, в их интересах, чтобы этот трейлер увидело больше людей. Соответственно, чтобы на этот фильм пошло больше людей там, и так далее. И, соответственно, они не ставят запреты на такое. И получается, что кусочек фильма, но ну, это тоже там, если 20 секунд, то, в принципе, ну, никак то не боишься. Вот Bad Comedian, например, да, он же точно так же вставляет куски фильма и ничего не происходит. Слушай, вот по поводу продвижения в ТикТоке, мы стоим там с тобой в чате, я там в других еще чатах становлюсь. Вроде как в теории должно работать так, что в первые там минуты у тебя должно набрать, набраться как можно больше лайков, в комментариях, тогда твое видео как бы взлетает. Вот, тебе не кажется, что после такого пиара, вот я недавно об этом задумался, что можно попасть в какой-нибудь теневой бан? Просто много было случаев, я читаю в чате, в некоторых больших чатах сообщения, то, что вот у меня бан, видео не продвигают, вообще 000 просмотров вот не думал насчет этого не задумывался на самом деле видео которые из этого чата они у меня там есть которые полмиллиона набрали и которые также собственно лайкли а есть которые не зашли и но ну, я пока что не заметил такой тенденции что именно из-за чата что-то либо больше либо меньше происходит соответственно, как бы, ну, пока рано об этом говорить. Может быть, у меня там что-то такое произойдет, и как бы и подробнее смогу об этом рассказать. Ты раз в день делаешь публикацию, то есть один день одна нарезка в ТикТок? А, нет, по-разному, бывает, вообще пропуская, бывает там 3-5 нарезок делаю в день. Соответственно. Дело тут вообще в чем? Тик Тикток, вот как я понял, как он устроен. Получается, первые три секунды самые главные, чтобы человек заинтересовался, начал дальше смотреть. И на втором месте идет продолжительность просмотра. То есть, если ты заливаешь на минуту ролик, а интересно первые 15 секунд, он не зайдет. соответственно нужно заливать именно такое время, которое вот именно будет держать просмотр, это на втором месте, ну а потом уже там лайки, комментарии, репосты и вот это вот все. И соответственно, забыл к чему рассказывал. Ну и примерно какой длины должно быть видео? Вот у меня, которая первая выстрелила на миллион триста, оно вот прям минуту и шло. Соответственно, получается, сейчас я уже ну, более подробнее начал это все изучать, я делаю уже, собственно, есть и по 20, по 40 секунд, но именно самое интересное, чтобы человек не листал дальше и досмотрел видео до конца. Первое видео, которое как раз набрало миллион триста просмотров, после него, ты его залил в сентябре, после него был большой перерыв или нет, там по датам вроде первое девятое, нет? По датам там написано 1.9, это значит первый месяц, это январь, январь, январь. А, понял, то есть с января и началось, то есть две недели. Вот эти две недели, которые с ТикТока, собственно, идут, вот они и начались. Но они начались не с этого видео, а они начались, ну, я сначала на этот канал залил до этого еще, может, семь да, каких-то нарезков, и, соответственно, они не заходили. Ну, там тысячу просмотров набирали, но очень мало. И потом вот это видео выстрелило, и потом, собственно, я те предыдущие удалил, потому что, собственно, уже знал примерно, что нужно как бы делать, что ну, нужно да. там написать какой-то текст, да, который там будет как-то удерживать аудиторию, что там по хэштегам я сначала там вот писал всякие врек, топ там, ну, что вот это не надо вот все делать. И в комментариях, чтобы, соответственно, моё, мой комментарий был первым, которые должны лайкать, потому что в нем важная информация, да, как перейти в Телеграм. И, соответственно, начальное видео я удалил, и сейчас я удаляю видео, которые не заходят для того, чтобы у меня остальные видео набирали просмотры. То есть у меня, например, 12 видео, да, и мне важно, чтобы там, а, вот которое меньше всего просмотров набрало, на нем, по-моему, около 10 тысяч, это как а, я на видео снял, как перейти, собственно, из ТикТока в мой Телеграм. И понятно, что на нем мало лайков. И, соответственно, ну, вряд ли оно будет продвигаться. Но за счет того, что у меня растут подписчики, а, они подписываются на канал, и когда потом заходят в ТикТок, им будет предложено это видео. А если видео я не буду удалять, у меня их там будет сотня, то ну, вероятность, что это видео они увидят, она очень крайне мала. И также с запуском новых а, получается, на, ну, трейлеров а, будет то же самое, что я когда выложу на канал, у меня уже аудитория там 66 тысяч подписчиков, соответственно, больше э, людей увидит э, этот э, ролик моих подписчиков и соответственно, больше будет активности, потому что они уже подписались, со, собственно, э, ну, им нравится мой контент и соответственно, большая вероятность, что они залайкают, досмотрят до конца и э, соответственно этот ролик э, быстрее стрельнет. А сколько стоит реклама в твоем телеграм-канале по фильмам? 100 СРМ получается. ЦПМ, СРМ, соответственно, от количества просмотров на посте. Соответственно, если пост набирает три с половиной тысячи просмотров за сутки, то это 350 рублей, и если на двое суток берут, то пост набирает 5000 просмотров, соответственно, это 500 рублей. Соответственно, это средняя, ну не средняя, это цена на, как сказать, развлекательные ну, телеграм-каналы, то есть SRM. А получается, если это бизнес-каналы какие-то, да, у них там 200, 300, SRM, 500 кто-то может поставить, и, соответственно, рекламу все равно будет покупать. Если загибать рекламу на развлекательных каналах, саму ну, то, собственно, ее просто брать не будут. А у вас там как это все дело устроено? То есть на пост оплате, ты говоришь после просмотра поста, сколько наберет пост охвата, столько и цена, или как? Нет, это просто посмотрите, вот вчерашний пост, да, который вышел, там, допустим, в обед, да, сколько в обед он сегодня набрал. Вот, собственно, столько и завтрашний наберет. Тут, собственно, особо ничего не изменится. Круто. По ты помимо еще заработка в интернете где-то работаешь, Сейчас смотрю, ты на работе, нет? У тебя фонд… дома, это кухня. А, это дом. Я думал, это какая-то труба, там какой-то насос стоит, думаю, где-то сидишь. Ну понял, понял. Угу. Я на кухне сижу. А, если не секрет, сколько сейчас в месяц выходит с телеги примерно по, по рублям? Да сложно сказать. Вот бывают одни, когда там две рекламы, бывает одна реклама. Получается, что, не знаю, может тысяч десять-пятнадцать. Но ты не, не, реинв... не реинвестируешь. Ну, да, я да, сейчас, да. я нет, нет. Ну, вообще в идеале нужно это делать, но мне тогда нужно закрыть канал, чтобы на закрытый канал лучше приходят люди, а если я закрою канал, мне тогда с тиктока будет еще сложнее людей приводить, и, ну, и поэтому пока что на данном этапе я просто вывожу и, получается, и веду с тиктока людей. Ну, в принципе, за счет бесплатного трафика хваты не падают, да, поэтому реклама всегда в цене. А, — А вот еще там такая штука, когда с первого канала нажимаешь на ссылку посмотреть фильм, тебя перебрасывают на второй. Это зачем сделано? Какую-то прокладку. — Да, сделал. я сначала ее не делал, изначально просто сразу на первый канал выкладывал, и подписчики прям шли очень хорошо, потому что они видели, что вот он фильм, сразу можно его посмотреть, и очень хорошо вступали. Но дело в том, что Telegram блокирует такие каналы на айфонах. То есть iOS, у кого операционная система, у тех будет написано, что канал заблокирован в связи с нарушением авторских прав. И это сделано потому, что просто из AppStorm Telegram могут из-за этого убрать. И чтобы такого не произошло, сделана прокладка. То есть на этом канале, кроме трейлеров, да, и там текста и постера, как бы ничего нет. В принципе, ну, его блокировать, как бы, грубо говоря, не зашло. А вот есть ну, второй канал, на котором уже там, э, собственно, вот это вот все, и его можно заменить потом на другой. Mm -hmm. Ну, в принципе, все понятно. Мне понравилась прям твоя идея. Я и так воздушевился. Не просто потому что я так хочу тоже сделать. Мне просто понравилось, как так интересно построена воронка. Вот поэтому и заинтересовался. Вот. Я ссылочку в своем телеграм-канале поставлю на твой телеграм. Хотя у нас аудитории разные. Я думаю, все равно какая-то часть аудитории подпишется. Много кто хочет смотреть фильмов. И также размещу ссылки под этим видео и на твой YouTube-канал. Возможно, что-то из этого получится. Вот, спасибо тебе большое, очень интересно было пообщаться. Я думаю, мы с тобой еще будем на связи. Если у тебя будут какие-то вопросы и интересные предложения, обязательно пиши, звони, обсудим, что-нибудь придумаем. Вот, ну все, в принципе, у меня больше вопросов нет. Продвижения тебе и удачи в 2020 году. Да, тоже смотрю твой канал, интервью. Собственно, как я сюда и попал, я сначала mm -hmm. посмотрел другие интервью. Все классно, крутой канал, успехов тебе во всем. Все, давай, пока, на связи. Все, спасибо большое, давай, пока.